Надо найти баланс в параметрах энергии созвездия Рак. То есть если мы говорим об эмпатии, чтобы не нарушать баланс ни к себе, ни к другим. Если мы говорим о чувственности, об эмоциональности, то же самое. Умение понимать в этом всю психологию, в проживании эмоций, в понимании эмоций, всего спектра эмоций. Потом тема семейственности и вот этой вот направленности на домочаг. Вот в эту сторону все нужно развернуть в плюс. И там же энергия для действий в параметрах Луны и всего четвертого сектора. Конечно, нужно понимать, в каком доме этот Марс стоит, в каком секторе Луна стоит. Весь анализ карты нужно провести. Первый дом обязательно проанализировать, чтобы ответить полностью на ваш вопрос. И это огромный-огромный пласт знаний, потому что мы все начинаемся с Луны. Поэтому нужно себя тоже глубоко изучить, вот свою женскую суть. А еще очень полезно общаться с раками и с людьми, у которых четверка а четверка потому что рак это четвертое созвездие раком управляет луна и луна это все что символизирует и женскую суть и дом очаг эмпатию и чувственность у нас четвертая чакра сердечная анахата домик души а тему эмоций мы изучаем на канале силы третьей чакры, потому что Марс э, прежде всего связан с третьей чакрой. И эмоционально-творческий канал силы он называется. Очень важные знания, которые порой приходят очень взрослые ученики, и даже они не знают этой базы. все решают знания или их отсутствие, поэтому делайте шаг к знанию. Если вы новичок в нашем пространстве, напишите слова «хочу разбор», проведу вам мини-консультацию по вашему гороскопу голосовую, это безоплатно. Сможете сделать верные решения и по-другому по-другому на все это посмотреть. А если вы у меня уже обучаетесь, я вас поздравляю, вам очень повезло, выносите этот вопрос на астропрактику и получите от меня видео-ответ, где я открою ваш гороскоп и дам свои комментарии, направления.